31 мая, Эвас и Ансус, вот сегодня прям замечательно все, энергетический сильный день, магический, и вселен... Вселенная обязательно сегодня услышит все ваши желания и намерения, и скорее всего тут же их воплотит, поэтому посторожнее с желаниями, у нас они сегодня исполняются. Если вы неправильно сформулируете собственное намерение, то вполне можете ожидать каких-то побочных эффектов. Поэтому формулируйте желание, точнее не желание, а намерение правильно, максимально точно продумывая конечный результат. Сегодня можно помогить, например, на привлечение чего-то в свою жизнь, чего-то, чего вы давно хотите, подпитать ваше намерение, поместить себя в конечный кадр, где вы уже получили желаемое. Сегодня любое действие будет усилено энергетикой рун, которые выпали. В отношениях... Знакомства этого дня будут достаточно знаковыми и могут стать очень важными для вашей дальнейшей жизни. Сегодня могут образоваться очень успешные союзы. Что касается тех, у кого есть семья, можно пообщаться с своим партнером на любые темы и разрешить любые проблемы и ссоры, которые были до этого, в положительном ключе разрешить. А еще можно уговорить своего партнера на что-то, что вам надо, но только все по-честному, без манипуляций. Доверие, хорошие отношения, понимание, вот это будет сопутствовать вашим отношениям сегодня. Постарайтесь избегать лжи. В финансах сегодня есть все шансы выиграть в лотерею, или просто найти какую-то денежку случайно. Да и вообще хороший день для переговоров, собеседований, заключения договоров. Они будут надежными, долгосрочными и успешными. Всем желаю прожить этот день максимально продуктивно. До встречи в следующем дне. И, конечно, буду рада вашим комментариям и лайкам.